Доброго вечера, суток, мои дорогие друзья. С вами Кирил. Сегодня мы не знаем выживание зомби-апокалипсисе. Поскольку по всем правилам зомби-апокалипсиса сейчас утро, поэтому нам нечего бояться. Но не забываем, что мы играем с модом на карты, с тем, что мы можем видеть пред... крафты предметов, как это крафтится. Также мы играем с модом на авто. И мод на Тэчганс. Также, сколько я припоминаю, я делал обзор мода только лишь из нашей эры оружия. Ну, и а также скоро будет обзор мода на э... космические оружие, которые которые в будущем возможно будут, а может и не будут. Кто же знает Но сейчас мы просто добываем дерево. Также у меня был стрим. Я он еще сохранен. Так что, да. И кто его не смотрел, можете посмотреть. Я как раз его оставлю. Вот, вот, вот, вот. Ну, где-то через пару секунд должна появиться отметка. Точнее, подсказка на мой стрим. Так, сейчас мы делаем... Деревянные предметы, это деревянный кирка и деревянный топор. Так. Ну все, можем искать теперь шахту, пещеру, пещеру, шахту. Ой, что-то мы начали тонуть. Зачем мы начали тонуть, я не знаю. Да, это у нас. А, вот, кстати, и ведь. Близко было, близко. С половиной добавлю. Ты что, это песок, не быккуя, а то я могу врезать. С пару добавлений, пару резерв. Мы можем теперь видеть все. Что захотим. Не люблю я. Ой, извиняюсь, ребята, у меня тут. Немного это смс на телефон пришло. Важное оповещение, так сказать. Так. Накапываем булыжничка, булыжничка, булыжничка. Так. Я сейчас подумал, бегай себе, алмазы нашли к сожалению это не алмазы, а какая-то руда, которая нам понадобится чтобы скрафтить оружие я в этой жизни вы... почему блоки такие шумные вы что прикалываетесь? но ну это издевательство вот теперь я нормально и теперь я спрашиваю шоу мне в этой жизни выпадет креме видать сегодня на креме могу и... могу не должны вы должны рассчитать это издевательство Нет, ста. Короче, этот уголь я добавлю только после того, как если я вдруг в этой шахте увижу железо. А, ну, в принципе, да. Так вот. Сюда. Отсюда. Отсюда. Вот так вот. Все. Всего одно железо. Зашибись. окей-окей-окей-окей, okay, okay, okay, okay. ладушки. Так. Короче, ребята, сейчас я вам расскажу одну историю. Короче, выхожу значит, такой на улицу погулять после стрима, освежить голову. Так, в итоге я выхожу на улицу. Э, там меня встречает мой друг. И спрашивает, буду ли я крутиться на ну, там у нас... И на одной из площадок есть такая штука вот вот крутил. Вот вот. и там был очень дав давнейший мой друг и, короче он там всех раскручивал раскручивал и вот я решил попробовать проверить так сказать свой вестибулярный аппарат в итоге проверил так что меня пол два часа можно сказать тошнюю думал болевану ну, но еще повезло что я не болеваю но состояние было очень-очень фиговое. Никому не нико, никому не, не пожелаю, чтобы он испытал такого состояния. Да, кстати, можете написать в комментариях ждете ли вы вторую часть обзора на те, на мод Тэджганс и вот про вот обзор на вот эти вот пуш, вот эти, пуш, пуш уже в будущей игры. Итак, у нас вот опять железа. Так, подождите. Так, я же вижу, где находятся другие шахты. И поэтому... Можно легко прокопаться. Но для начала нужно забрать верстак. Так, ну шо ж, шо ж, шо ж, ну, погнали копаться тогда. О, я уже вижу, как там летучая мышь летает. Так, копаемся мы на запад. Так, так, еще немного мы докопаемся. О, железо. О, еще железо. Тун тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут ту ту ту ту ту тун тун тун ту тун тун тун тун тун ту ту тун Зря её я ее тогда там пропустил. Ну что ж, копаемся дальше. Так, получается, по нашим решеткам мы должны были уже прибыть на место. Ну что ж сказать, копаем под себя. Нарушаем самые главные правила Майнкрафта. Ошибись. Ну ладно. Это все, как говорится, исправимо. Так, короче, ребят, я как раз себе скрафтил каменную пирку и переплавил все железо, которое у меня было. Шуш, продолжаем копать. Либо я ошибся. И я просто где-то. Тихо, я слышу. Я слышу зомби Шахтера. Я не хочу к нему ворота. Есть. О! Уголь добыли. Так, ну.. Ладно, давайте тогда добудем стаку, угля. Как нам на уголь везет? А, у нас уже стак, понимаю, увлеклись. Ах, да, Олово. Нам нужно олово. И опять уголь, он меня преследует. Так, давай тогда. Теперь. Сделаем ведро. Так сказать, на всякий пожарный. Ну что ж. Теперь будем копаться сюда. По карте нам нужно. Получается. Так. Я уже слышу кучу зомби. <свист> так, голова. Железо. Елки, <свист> панки. Размываем всех. <свист> Не подходить. Всё, смываем вот таким вот способом нет, нет, уйди уйди уйди уйди Ой, вот об этом я говорю, что в этом моде присутствуют вот такие вот зомби, которые гоняются за моей шкурой. По одному, братья. зеленый Первого отшиваем. Второго. Точнее, то же самого. Теперь у нас желтенький, обычненький снова, желтенький. Так, давайте я вернусь только тогда, когда я их всех перебью Это было весело. О, еще я обычный прибежал к -то нему. только пару мощных, как появляются немощные. А вот этот мелкий меня больше всех пугает. Я так посмотрел, глянул Тут как бы... Фига ресурсов. Как бы мне восполнить сейчас бы... Ой. Ой! У меня бьет сквозь блоки. Фух. Фух. Давайте здесь... Распав ⁇ м. Павин, Павин, ты. Ну все, шелоть. Э, о, фух, да вы чё, угораете? Ой, ой, Что-то то как-то не прогружается у на нас автоматически. Моя точка смерти. Нет! Ой, повезло. Это у нас уран. Опасная такая штучка. Бомбанет и даже не заметит. Ой, отравит. Даже не заметит. Вот и моя вода, которую я забыл забрать. Она сейчас нужна была. Вс. Погнали. Так. Вот еще железо. меня тут с пушкой. Йо! Уворачиваемся от патронов 24 на 7. Фух. Опасненько так находиться в шахтах. Так. Давайте для начала уже посмотрим, наконец-таки, на крафту. На крафт. Вот самопала. Так, каменный ствол, огневая и деревянная ложь. Для деревянной ложи нам понадобится... Как раз кусочки дерева. Так, это, это не добывается. Это добывается. Так, что где оно? Медная руда. Значит, значит медь. И нам понадобится еще. Это что такое? Это доб добудется железной киркой. Так, золотом. Тоже железной киркой добывается. Так. Опять уголь, он меня реально преследует, ребята. В этой серии у нас у нас уголь преследует. В этой первой части, так, подождите, так для начала, ага, понятно. Подождите, а как отключить здесь точку смерти? Вопрос. Так, точка на карте, ага, вот. Все, готово. Так, ну тогда погнали на поверхность. Что ж. А, нам же нам повезло с железом и углем. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, понимаю. Ну что ж. Крафтим кирку и уже увидимся на поверхности. Ах, а, да, я же хотел загрузить этот железо, переплавляться. Так, сейчас бежим за деревом, за деревом, за деревом. Бежим где у нас тут? А вот даже у нас тут близко дерево есть. Так, все. Добываем, добываем, добываем, добываем, добываем, добываем, добываем, добываем, добываем, добываем, добыли. Бежим назад. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, у нас, да, у нас есть поле. Кстати. Патроны для самопала 48 штук готовы. Тогда сделаем, давайте еще одну печку, чтобы переплавить камень, чтобы нам наконец-то получить этот. Так для начала, для начала нам нужно будет вспомнить, как крафтится деревянная ложь. А нам даже три нужно было куска, ну ладно, про запас. Так, так, 6 штук нам нужно. В этот раз мы еще вот тут вот скрафтим. Так. Сейчас мы перейдем к крафту железной брони. Вот так вот. И пока на первое время у нас будет вот такая вот броня. Железная. Ну что ж, получается, это мы сделали, это мы сделали, вот это можно. Так, вот это можно сдать на прогрев. Так, у нас три. А, еще одна и все. В принципе. Так, давай, давай, давай, давай, давай. У нас. И у нас, получается, самопал. Так. Так. Так. Все. Теперь. Вот теперь я понимаю, мы наконец-то вооружены хотя бы первой пушкой. Так. Теперь дожидаемся ночи. ночь. Будем дожидаться ночи. И протестим на зомби. И на этом первая часть у нас нашего летсплея подойдет к концу. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Ну, тогда не будем томить а дожидаемся ночи ночи это опасное время как и суток и да в любой момент тебе может какой-то моб засадить патрон как известно зомби вот такие вот сбегаются на шум ну в принципе это все работает О, у нас перестрелка. Ай, блин. Зажали. Зажали. Зажали. Зажали. Нифига себе. Чего так много-то, а? Так. Экстренная эвакуация. Экстренная эвакуация. Эх. Давай. Давай. Капец. Я не думал, что так жестко получится. Все, до свидания. Ну что ж, ребят, на этом, пожалуй, мы заканчиваем наш выпуск. С вами был Яхин, не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на уведомления, чтобы не пропускать мои новые видео и, стр... и не пропускать прямые трансляции. Ну а так. Всем удачи. Всем пока-пока. А я буду искать какой-нибудь остров, чтобы спастись от этих зомби.